Watch this move. What is she doing? Try to oh, steal your car. Bad boys, what you want, what you want. Uh, step up here on this chair gonna ask you to fall and then they will catch you. Two, three. No let's do no! it! Так давно я не сидел в этом автомобиле. Чего у тебя за цветы? Это, короче, если мы расхуяримся на могилку. Да. мистер Мар. Выйду из бара, ёбну кальмара. Выйду на улицу, вы его курят Выйду на море, ёбну сапска. là Все же наши дроидыки! Учитель, дроидыки! Kind of <регулирования> Смотри, вот так барышку зажимаешь, вот так. Гордых с полными вагонами, с золотыми вагонами с юга дуют. Да Василий, ты на меня обиду что ли кинул или что? Science. Science, science. Yes, science. Science, science. yes science. science. О, смотри, кочу, заработало. А, Хер-то там. А теперь главный вопрос всей нашей программы. Нахуй, извините, зачем это. Там все равно вытянуть ноги хочется, поэтому будет, скорее всего, или вот так, а скорее всего, будет вот так. Что за кресло и сколько стоит? Нужно кресло, не знаю какое. Братан, кресло? Ты реально хочешь посмотреть мое кресло? Охуенно кресло, пиздец. Ну, я буду вам показывать не впаду. А стоит 150 рублей. Сутика! Все, ноги. На, на! На! Кс -кс -кс. На. <свеч> мне, въебать ему лицо, пожалуйста, мистер Старк! Братишка, мы сейчас а? просто базарим. Ты что, сигла притащил на стрелку? <плотно> да, просто мама попросила взять его с собой. Отсосать у того бомжа за волшебные бобы. Он сказал, что он волшебник. <latest majority auto injustices> Ух ты! Это же грозный глаз Грюм, знаменитый Millennium. мракоборец, истребитель зла, гончий пес кабана. Не просто гончий пес, он охотник на черных магов. <mug> Каких магов? Покажи опять эту ситуацию, когда ты двоих вырубаешь одного слева, а другого справа, и один инструктор по ММА, а второй э, инструктор спецназа. <small> Это... A... Мне что, блядь, пешком плыть, что ли? Давай. А... Ёб твою мать! Что, блядь?! I like smoke Хе-хе-хе-хе, окей, окей. Ахахаха! Ахахаха! Я тебе Придурки, блядь! Ахахаха! <звы> Ахахаха! Никого не трогать! Обрезать все телефонные связи! Чиновникам выкинуть нахуй на улицу! Отлично! Вперёд! Преживайте, шире шаг! Вперёд!